Как мы увидели в первой части этого видео, в отношении свидетелей ИГО выдвигаются серьезные обвинения, что их цель только деньги, что это финансовая пирамида и ничего больше. Нужно прямо сказать, что российские СМИ очень хорошо постарались в этом вопросе, чтобы создать такой образ. Если вы такого же мнения и вас не переубедить, то просто выключайте это видео и все. Всем остальным я расскажу о трех интересных способах отыскать правду в этом вопросе. Способ первый, это очень банальный, просто спросить самих свидетелей Иеговы. Дело в том, что у свидетелей Иеговы нет десятины, нет денежных сборов, нет продажи литературы. Они не выкупают свои литературы. И даже другие религии они осуждают за то, что у тех есть десятина. У них есть добровольные пожертвования, они им нужны для того, чтобы печатать литературу, для того, чтобы в залах царства была вода, электричество, платить за коммунальные услуги и чтобы строить сами залы. Но никто не знает, кто сколько кладет в ящик для пожертвований, это анонимно. Забавно наблюдать, как в конце собрания, в зале царства, когда все общаются, мужчина, который ответственен за снятие ящика для пожертвований, он ищет себе напарника среди других мужчин и просит, помоги мне, пожалуйста, снять ящик для пожертвования. У свидетелей Еговы такое устройство, что он не может это сделать один И поэтому все знают, сколько пожертвований собирается В России это за одно собрание несколько тысяч рублей Все об этом еще знают, потому что раз в месяц происходит финансовый, произносится финансовый отчет Такое у свидетелей Еговы устройство Второй способ разобраться в этом вопросе — это спросить у противников, как бы это парадоксально ни казалось. Я объясню, что я имею в виду. Противники делятся на две категории. На пустомель, которые не разбираются в этом вопросе, имели что попало. Вот это не свидетели Яговы, но он говорит о свидетелях Яговы. Он ничего не знает. И подобных противников очень много. Например, когда будет нужно, волхвы, владыки, повелители, гуру и настоятели, которые вели заблуждение многих людей, воспользуются своими подданными. Как это было, например, на Майдане, когда... Вот, как на Майдане. А, а, рассказывают о свидетелях Иеговы, вот литература свидетелей Иеговы. Но мелет, что попало. Есть вторая категория противников. Это те, которые знают, о чем говорят. знает больше, чем кто-либо. Я, я был свидетелем Иеговы на протяжении 19 лет своей жизни начиная с раннего детства. Вот как вы думаете, знает этот человек, который, которого использует в передаче против свидетелей Иеговы, о том, кто такие свидетели Иеговы на самом деле? Эта категория людей, они ненавидят э, своих бывших э, соверующих. Почему я могу так сказать? Потому что теперь целью всей их жизни является противодействие им. Они рано встают с этой мыслью, они ложатся спать с этой мыслью. Вот Как вы думаете, что он будет сейчас говорить? Человек, который знает о финансовом положении свидетелей Иегова, о том, как все происходит на самом деле. Дальше он, наверное, будет говорить так. Нас учили, как находить доверчивых старушек в подъездах, потом забирать у них квартиры и оставлять их ни с чем, а все деньги переписывать на главарей секты. Лично у меня был всегда Мерседес последней модели. Наверное, так он говорит или как? Ну, давайте, давайте выслушаем.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 «Не квартирами жертвовать, не деньгами, не выносите из дома золото, перстни и украшения». Представляете, какой ужас сказал этот человек, жертвовать силами. Интересно его спросить, а христиане разве не этим должны заниматься? Но мы не будем отвлекаться. Нет никакой уверенности, что если руководящий совет скажет, что нужно помочь Иегове установить рай на земле собственными руками, что члены организации этого не сделают Этот человек использует такой интересный метод, как нет никакой уверенности По сути он ничего не сказал, он просто сказал нет никакой уверенности и все Вот я могу сказать, нет никакой уверенности, что вот сейчас он не пойдет и не ограбит, скажем, эту машину Я буду прав по сути, ну, никто в этом гарантии дать не может. Я не говорю, что он плохой человек, я просто констатировал факт. Нет никакой уверенности. И вот люди это услышали про свидетелей Иеговы. я осадок у них остался. Дальше он скажет еще кое-что. Ну вот в Северной Корее люди тоже очень счастливо выглядят. Но я не думаю, что эти люди осознают, что есть какой-то иной мир, в котором они бы были более счастливы. Все, больше он ничего не сказал Вот такие две ужасные вещи Нет никакой уверенности И сравнил свидетелей Говы с Северной Кореей вот, Как вы думаете, если бы он в этом интервью говорил какие-то ужасные и чудовищные вещи Про свидетелей Говы, про отбор квартир, про жертвование всех денег Они бы не вставили эти слова в эту передачу? Задумайтесь и третий человек, вот как раз тот, которого мы сейчас видим, он тоже скажет ужасные вещи про свидетелей Иеговы. Это тоже бывший свидетель Иеговы. Давайте послушаем. По моему личному мнению, свидетели Иеговы совсем не безобидны, но в то же время не настолько опасны, чтобы запрещать их. Ужас. Ужас. Это вот этих людей они приглашают в передачи. А что, разве он не мог рассказать про отобранные органы, про то, что массово жертвуются квартиры, про убийство, что у свидетелей Иеговы нет убийств. Это какой-то кошмар. Этих людей они приглашают в передачи, но задумайтесь, они говорят против свидетелей Иеговы или наоборот за них. Как они финансируются? Все расходы покрываются добровольными пожертвованиями. Никаких взносов Десятин или денежных сборов Давайте перейдем к третьему способу Разобраться в финансовых вопросах Третий способ это заглянуть в эти ящики Для этого нам понадобится Та-дам! Автомат Калашникова Способ был запатентован в Луганской области Вот смотрите, видео действует сразу из зала царства Видите? Выходят все экстремисты, вон их сколько, вон мальчик что-то шепчет экстремистской маме на ушко И вы можете теперь заходить в пустой зал царства и делать там все что угодно Например, заглянуть в секретные финансовые документы, которые мы здесь обнаружим Давайте поставим на паузу, что мы здесь видим? Пожертвования, ага, Попались 3 апреля 2014 года 3000, как-то не срослось немножко, у нас с вами 30 число 300, э, ну, я надеюсь не 300 рублей, хотя бы 300 гривен, чтобы немножко повесомее было пожертвование, 30 число 1820, здесь мы видим вообще э, смехотворные суммы 170, 333, 77, 42 1800? 1800 гривен? Да, как-то не срастается. Видите, пожертвования на всемирное дело. Ну, давайте, кто-то может быть скажет, что это Луганская область, там денег очень мало. Давайте заглянем в Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге полиция нагрянула на собрание свидетелей Еговы, и сейчас мы как раз-таки и узнаем кое-что интересное. Вот видите, экстремисты, как всегда, сидят и экстремистничают. а слышали вот у меня такая же была реакция обратите внимание пожертвования у этих экстремистов не было возможности подготовиться нужно дать должное полицейским они нагля... нагрянули внезапно и вовремя сейчас мы все узнаем ага. ой брюки превращаются превращаются брюки о, о нет я... вы тоже это видите кажется это 500 рублей. 500 рублей 600 рублей вы что серьезно это это свидетели иеговы я не верю своим глазам. 600 рублей 500 рублей Что мне, что мне на это еще сказать? Я не знаю. Я расстроен. Нет слов.